пять шесть семь восемь девять ну ты крутой, друг ты меня напугал. Всем привет, вы на канале game Мы сегодня играем Майнкрафт. У меня, я вы видели в первой части, как у меня было все маленького обу Отец, а посмотрите, как я построил. Я, конечно, хотел снять видео, но я забыл микрофон мне навести правильную местность. И вот было ничего не слышно. Так что простите. Ну, я думаю, вам уже наконец-таки слышно. И, короче, заходим. Вот у меня тут плащи. Тут я хочу последний этаж сделать. Ладно, заходим. Так, идем сюда вот. А тут у меня такой домик, это у меня, так блин, блин, так, Тузик это у меня, это моя собака, ну да, может подняться. Тут у меня ванная, вот Есть здесь ванная, можно поплюхаться, здесь умывальник, ну вы поняли короче все. Так, сейчас могут люди всей этого, этой местности погулять. Тут у меня бассейн, тут у меня столовая, тут у четыре человека, мы быть, всего лишь И все Тут я могу имена делать, здесь у меня с едой, здесь у меня типа рецепты. Быстренько все показываю. Так, ой, стоп, стоп, стоп. Я все время вот так вот оставляю, на некоторое время. Это лампочки, по ним можно паркурить. Блин, короче, я что покажу. Если ты забрался на эту лесенку, ты молодец. И паркур. Когда-то ты, ты не допрыгнешь. Если бы я здесь поставил, было бы все круто. Я не поставил. Что? Хоть... А, блян! Я всегда падаю, ненавижу. Я искупаюсь в бассейне, Плюх, плю. Ой, как круто! Ой, как круто! Ладно, все. Я же какого-то неземного присельца, непонятно кто я. И пошли туда наверх. Здесь вот я и хочу сделать последний этаж. Здесь я хочу нормальный холодильник. Здесь нормальный я хочу, но не холодильник. Собака может телепортируется, вы увидели. Это иллюзия! Или нет? Блин, у меня такое лицо страшное, когда его так смотрели, и Не знаю. Короче, пофиг. Блин, я Так, короче, вот здесь вот я хочу на... сделать нормальную кухню. Здесь я буду это. Так, приходить, значит, из столовой я работаю типа здесь. А, я могу приходить из столовой здесь вот приходить, у меня же здесь у меня есть только здесь печка и вот я могу приходить наверх туда вот блин, нет, мне надо наоборот поставить это говно сломать а это вот мне сейчас и нужно будет это вот так я думаю а... блин, какой звук-то так, все, вроде все открывается так, короче, сейчас а, мы пойдем делать кухню Нач... Сначала стены будем делать для кухни. Напишите в комментариях, что мне, например, кстати, мы с бока это все делаем. Напишите в комментариях, короче, на какой мне дом еще строить? Или отель? Если отель, значит, большой, как вот этот, или поменьше, как тот у меня. В первой части, посмотрите, я вам показывал. Так. Говорите, если отель значит большой, мне надо будет много труда, труда делать, из, из какого блока вы а, И, Ну и короче, напишите в комментариях это все. Ставьте лайки на меня, подписывайтесь на мой канал и поставьте колокольчики. Yeah. Так. Делаем так. Раз, два. два, три. Раз, два, три. Три. Три. Три. три. Блин. Раз, два, Блин, Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Блин, Раз, два, три. я три. Блин, Тузик, уйди Можешь свалить отсюда, а? видишь, я тут делаю. Посмотрю, бей, не подходи, я тут блоки строю, значит, а он мне тут еще месается. Если хочу сюда три. Блин, опять падаю. Это ксид грем почему-то я, конечно, играю, вы как угадали, наверное, на PSTS. На выживание. О, не на выживание, а на креативе. Так. Нет, я делаю раду 3. Я бываю. Это канал про игры in game, если что. Про игры. Ну, пока Ну, пока проигрываем. У нас канал Энгин. Так... Так, раз три, это три, это три. Вот так пока у меня дела. Тузи, как ты? Ой, блядь. Вот, прочитайте быстренько. Раз. Три, это тут. Кто не прочитал, кто учит нерусский язык, тот, наверное, справился. И кто не учил этот язык, я не знаю, какой это язык. Фух, я тебя не застроил. Это, ты чуть не начал умирать, ты бы еще начал. Лэ, лэ, лэ. как у меня только спала я начинал да помните а сейчас как я сразу построил говорите можете сказать чтобы я замок построил в комментариях можете чтобы я какой нибудь дереву Хочете, я город вообще построил я на это способен ради вас подпишите только не умирай, а то я у меня был Егор один, собака, это я Егор, если что, она была у меня, и я и она где-то пока я строил второй этаж, она где-то там убилась у меня, и я такой читаю, значит, Егору умер. Ряда 3. Нет, я 3 в Я потом сделаю еще заборчик здесь. Но не такой деревянный. Деревянный. А я сделаю из кварцевого бока тоже заборчик. И все. Короче, я и сделаю из кварцевого блока. Я, короче, делаю от этого. Вы мне не писали в комментариях, но я просто делаю. Захотелось. Моя подружки Али, а у она короче заслала на телефоне в мир свой, в свой мир. Там был один домик такой, а ей кто, она заслала там ей кто-то построил большой отель. Вроде бы она одна играла, вроде бы ей кто-то отель там огромный построил. Я офигел, когда увидел. Вот я и хочу такое-то почти. Ну, почти. И делать. У её там было три этажа. Там был кинотеатр у её. Короче, все было. Почти. И кухня была. У нее больше места. Но Я сейчас раз... А, расформируюсь тут нормально. И, может, в следующих видео я тут... Дострою, что я не дострою. Так, все. Теперь можно, я думаю, крысу делать. Так, освещение. Где у меня, мое любимая. Пузик. Если что, у моей бабушки. Где собака, пузик. Так, что... У меня... У моей бабушки, короче, есть собака Тузик. Она мне все время любит целовать. Ням-ням-ням. малыш, он бешеный там у ее Он быстрее лезет мор в морду. Поцеловать будет быстрее. Лапу научился давать. Прибегает на голос. А если они играются, если запустить... Тузик маленькая порода, а малыш розовая собака. Ну, Тузик бой, б, а, взрослее, чем он. Но малыш больше его все-таки. Ну и, конечно, кобыла. Помню, какой он был маленький, тяжелый. Тоже, конечно, маленький был. Но он пипец. Я его теперь-то вообще не могу поднять. Я просрылась луку кое-как поднимал на руки. Как Дион А теперь вообще его не могу никак поднять. Вот так тут стрелочками делаем быстренько. Бля. Делаем так, делаем так, делаем. Так, сейчас потолок достроим или половину хоть достроим. сейчас мы вот так заделаем все стрелочкой туда будет круто получится вот я делаю это. и как раз будет много освещения Типа это показывает этот отель на город сверху, что там город. На свете вообще, мочил. вот эту вот штуку это не а. вот так такой блин нет. Так Вот так это не блин как это что делать я не ожидал. это не так и как бы камеру сделать так чтобы хорошенько зарепеть ее туда нет, не подходишь. Надо, чтобы... Надо... Зарепенить её туда! Ёкарный бабай! Нет! Не надо, нам надо её зарепенить. Зарепенить! Я знаю, как может... Бак какой-нибудь. Вот так. Эй! Нет! Короче, я тут вообще не что-то настрою неправильно. Так, вот плечка, что еще у этих, Есть шкафчики такие, вот я это не могу сделать. Плиты можно завязать, ⁇ -мо ⁇ я совсем про них забыл. Аю? Аю? Аю? Аю? Бля, жалко, что их тоже нельзя сгибать. А хоть... ящик такой вот огромный будет, я думаю его поместить, скоро, поместись, поместись, поместись, давай. Нет, нет, я приел чёрный, а хотя... Нормально, это теперь холодильник, можно сказать. Отчётись. так, я быстро... ненавижу не такие лестницы, которые я сам поставил. Это просто будет столовая. Вот это от фигни ничего не будет. Так что все убираем. и книга уже рецептов свой сундук получится так что будет такой большой у нас сундук и вот здесь вот в Во. яблочко прямо, и здесь последний такой отдельный вот такой вот несколько солов будет для себе. У нас, конечно, холодильничек, так холодильничек. Такс. Нет, как нам так установили, чтобы она в боб процесы тут Нет. Так, так, так, так. Точно! Как я так не додумался? Так, так, так, так. Делаем так. Закрываем, делаем так, закрываем так ломаем, так ломаем делаем так и вот так вот сейчас вот точно и здесь так же сейчас два здесь так здесь так, здесь так где -е? сделали мы это ладно, Она... те столики здесь в принципе еще Так, это, и теперь это осталось. Вот так вот. Ой, совсем забыл про лесенку-то. Ой, про лесенку, ай, пофиг. Так, ну, вот такая, вы такая. Почему чем я говорю? Так, так. сделаем. Текс. Текс. Текс. Так. Так. Так. здесь Так. будет будет чем просто Так. Так. у нас. Четыре всего Так. Так. Так. Так. Так. Так маленький магазинчик вот так для этого полоса не надо так вот делаем вот так вот. вот так вот так тут кто-то один вообще будет сидеть Который будут под них сидеть. О. Пипец, я тут не устрою, конечно. Так. Где ушло. Хватит мне на двоих, так что. Что ж? А нет, хотя не надо вот и так. Блин, музыка мне как дельфинчиков. Это. Дельфинчик, дельфинчик, орать. За мной Он тоже как дельфинчик. Доделывать. Так, так, так, так, так, тык. Я вам, все кстати, хочу показать, посмотрите. Ладно, смотрите. Вроде. Я хочу вам показать. Так, надо поспать как раз. Мне как раз в этом леку. Кажется, что просто ты будешь так спать. Посмотри. Когда ты ложился спать, кажется, что ты в одеялке укрюлся. Ты же не спал. Помнишь? Помнишь? Помнишь? Помнишь? Помнишь? Иди, пожалуйста. <связывая> Ни ты крутая. Меня что ты в воздухе так сделать. Я с вестой играю в блестки. От блесток на площадке не стала. Четыре. Потому что я с пять еще не вышла, ну ладно. Ты крутой, друзья, ты меня напугал. Так, Фух, начинаем утром теперь наконец-таки. Вообще, тебе я супергерой. Просто... нифига ты крутая я не ожидал что ты можешь в воздухе так сделать если стоя играю на глостики а в PlayStation, на площадь еще не стоит То есть, если 5 еще не вышло, ну ладно. Что? блин, oh, нет! Что, боли туда? Думаете, это мне ради когда? Бы? Беру свои слова обратно вот видели сейчас если не видели посмотрите еще раз так Я залипаю а долго снимаю видео Ух ты, нифига где тут тут тут так ну потолок конечно у нас ужасный почти ну и да да что ужасный вот так и делаем. Вот так потом. У меня еще одна крутая едика. Супер. Бомбическая. Вот я. Вот, а, вот так, Пах. Нет. Так. Так. По столам. закрыть вот так так выходи оттуда тузик фука никто не идет я думал наконец ну, таки кто-то пришел она а никто не идет почему интересно этот лучший магазин чем тот почему-то тот ходит хочет значит и не будет значит пусть так он будет тут так я думаю наконец таки люди тут, туда будут ходить Этот, ну, магазин. это магазин и мо тут у нас старый магазин а они у него почему-то еще people. Вот на... я да. беру свои слова обратно. Вот видели сейчас. Если не видели, посмотрите еще раз. Так. Я А долго снимаю видео. Кто нифига где? Тут, тут, тут. Так, ну потолок, конечно, у нас ужасный почти. Ну и да, ладно ужасный вот так делаем вот так потом у еще одна крутая дико супер бомбическая вот, я. вот, я. А, нет. вот так так вот так по столам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 Если кто нибудь не хочет, значит и не будет, значит пусть так он будет тут. Так... Я думаю, наконец-таки люди тут, туда будут ходить. Это новый магазин. Бьём Это тут у нас старый магазин, а они в него почему-то еще ходят. Не пойму. здесь просто типа залик там а потом здесь блин мне, мне показалось что это мой сын паук тут какой-то где спать о нет не здесь я хочу спать я хочу спать тут можно здесь, устроить с подушками. Так. Ой. Нифига, я интересно Когда станут посмотрим. Ёкар Йо! Как-то стал так... Они... Нет, а не надо. Хотя, давай-ка. Что за деньги? Ты как и шел поставить? что нет у кровати? А, нет. Есть кровати. Это просто... Блин. Блин, напугала она. В общем, теперь я супергерой. Здесь я понял, так ставится. Несколько кровати у меня и здесь и одна кроватка тут. Нужно быть у меня так. хочу сюда. Это супер вечеринка с кроватями. А вот так вот не надо уже, вот так вот можно. А надо отдельную комнату где-то это построить. комнату где можно скакать на кровати все ради сделали ну, почти я потом уже третьей части доделаю этот дом а куда все подевались они все, все туда смотались не это а куда где мои все животные они сбежали? Как они, вб... как они могли сбежать? Суму... А нет, медведь еще остался. Ты знаешь, mm -hmm. куда они пошли? ч за раги? Это, это Тузик? Да, это Тузик. где стрелянил Стой! <глевые> Ты сидеть здесь Я охраняю всех Я искать за друг... Я искать других Видно точно куда-то ушли от меня Я засранцы Я вас все равно догоню Я увижу Я вас могу призвать сюда Здесь только свина зомби и все. Всего лишь что. Чего я отдаю? А нет, это не... нельзя отдавать. Всем пока, до новых встреч! Вы на, были на канале In Game. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые мои видео, да-да. Ну, ставьте колокольчик, мы все поняли. Ну и всем пока!